и всем здарова ребят с вами как обычно как всегда я ванек и это продолжение бэтмен архем Найтс. это бэтмен рыцарь архема э, в кавычках извиняюсь ребятки сейчас поищем и поищем и поищем поищем так это блин, блин, так это закрыть это закрыть так захват экрана устройство для захвата видео убрать его нужно м, добавить сюда устройство хвата видео на третий ладно Вег, веб -га, веб камер обс виртуал камем да не видно настройка видео fps Э, ну, ладно, окей, блин, ну, будет, видимо, будь, зима, буду без камеры, потому что у меня тоже не работает эта камера, поэтому играем, продолжаем. Проходим Бэтмен, Рыцарь Архема. Остров Блик, процент, ну, где мы, Айви, помогли ядовитому плющу, Айви Айслетт. Если кто не помнит, ее зовут именно так. Продолжить сюжетку. Так, сюжет. Продолжим. Цель гор захвачена, у нас нет никаких шансов. Так, не дать пуглу, взорвать. Токсин страха. Пугла обосновалась. Хаосик, ты, смартфон, я больше ничего не знаю. Врет, врет, врет, врет, как дышит. Пугл сказал, что у него есть план, он предложил объединиться против тебя. Вот так, задать, запустите диагностика системы энергии оружия боевого режима. Блин. Блин. Боже, бежим. Пассажир ядовитый. Плющ. Так. Не завершено. Завершите... Э, ну, ой, блин. Черт. Надо так. Значит, испытание вход. Симуляция пущена. Включи агнозитский тест экосистемы оружия. Не видишь, куда стрелять надо, ага Бесконечное здоровье и бесконечный запас боеприпасов. Он дымится уже! Пулемёт так ваш. Сайви Айслит <плодисмент> Ой, он дымится уже Члки не челки. Он дымит уже. Отъезжаем, Бэс. Обучалка – это обучение пользоваться Бэтмобилем. Ну что ж, цель чтобы зарядить. Я запустил симуляцию, поэтому... Брюс Уэйн запустил симуляцию, поэтому... ой, Ему отсюда выйти нельзя выехать, точнее. Я бы даже сказал бы. А выбить-то отсюда можно, а автомобили можно. Можно. Вот, оно заряжается тут. Видите, ракет заряжается. Первыми попали под раздачу супергерои из DC. Потом попадут на раздачу супергерои из Marvel. Там, к примеру, Спуди попадет под раздачу потом. Хал попадет потом под раздачу потом. Железный человек. Тур, блин. И все попадут, короче, под раздачу, под мою раздачу лично. Я потом... Во что я потом буду, собственно, играть. Амазин Спайдермен. Нет, первым делом Спайдермен, потому что, ну, как бы он не ближе. Ага, потом будет халк. Потом будет... Если мне, мне конечно, коб не изменит. Во-во. Та -райся! Пошла машина. пусть... засовываем в грязь, вдалбываем того парня, который на этой машине ездит ДОБУЮТЕМ ЕГО В ГРЯЗЁЗ О, Вэт, готов ракетный шквал первого уровня так, чтобы зарядить один ракетный шквал, один. Так W. А, на дёрку ракетный шквал. Диагностический этап завершён. Этап два. Зарядите ракетный шкал до второго уровня, чтобы уничтожить сразу 4 цели. две клавиши и левую и правую потому что левой левая левой клавишей он цель со а правой он стреляет бэт мобиль этот Ага. Ивану. Кто про меня так скажет, тому, того расстреляю из Беттанка, честно вам, честно говорю. Кто про меня так скажет, того расстреляю из беттанка. Ивануйтещий, Ваня. Ивануйщий ты. Кто так скажет про меня, кроме кроме моей мамы, так я скажу. Я всех людей, которые так скажут, расстреляю из Беттанка. А ну бабушка говорит с этим с братом. Я на правую и на левую кнопку сразу. Вот так вот. Тут по-другому кровь не получится. Враги-то, они ждать не станут, они такие, я их знаю. Враги-то ждать тебя не станут, пока ты это закончишь, и, м -м, тут заряжать ракетный шквал до второго уровня. Они не станут ждать. Эх. Не станут не ждать, я-то и знаю. Они ждать не будут враги твои. Ага. Одного убил, устранил. Для этого нужно уничтожить четыре раза больше цели. реальные игры про супергероев пошла. С данного момента этот канал будет ориентироваться только на супергероев, на игры про супергероев. То есть Человек у marvel avengers Мстители будут выходить очень часто. Будут выходить очень часто DC-герои. Майнкрафт будет выходить ну, раз в неделю или даже раз в месяц. Ага, <слож forbid> <evaluation> как же я обожаю эту машинку, а? Бэтмобиль, я тебя обожаю. Короче, тут можете пропускать пропускать лучше, ну, ну, ребят, ну реально. Можете это видео пропускать, скипнуть и не смотреть, потому что я на этом видео буду только на бэтмобиле учиться ездить. Как бы <музык> ну это карьер ознакомление с игрой ознакомление с игрой ознакомление со всеми миссиями которые тут будут нужно пугало устранить потому что ну, он токсины свои как бы тут э, все распылил как бы Короче, я как будто бы не в это. Не в не в него стреляю, а как будто бы отскакивать от него. Вот от вот этого танка. Не, Должна стрелить в него броньку. Вот все до второго уровня. До... Мне нужно в два раза больше, в четыре а в четыре бомбану. Там, где-то должно быть что-то. Я понял, походу, до какого надо стрелять, вот до вот этого, до того, как на нем не будет нарисовано вот это вот запрещающего сигнала. Нужно вот только до тех пор стрелять и все. Вот до этого запрещающего сигнала, до того.. бам <trly> бам все, отстрелил ему, и теперь у него только гусь с одной стороны, так а с другой стороны я на другую сторону не смотрел. А с другой стороны он вроде был тоже гусенечка, так. Четыре раз то есть два умножить на 48 я понял, до каких пор его надо, надо левую кнопку зажимать, чтобы эта, которая тут с беленькими, она светилась беленькими. Не нужно, чтобы до краски светилась. Короче, вот эти вот красные, это максимум до чего она будет светиться. И нужно, чтобы тут были вот только вот эти вот беленькими. Вот так ним вот светилась и все. Покраски а они уже не, не нужно будет. И еще две. фумба ну-ну-ну-ну. ну-ну-ну. Ого, все. И три, так и так. А, где еще так одна? Один, пацанчик, вот ты где. Не надо, чтобы до красного. Нужно, чтобы белое было. И Еще две, четыре цели и еще. Нужно до красненькой, вот чтобы вот смотрите, вот тут не было запрещающего знака, мне кажется. Это нормально. Ну можно да, вот смотрите, вот да, да вот такой вот красненькой сделать и все. А дальше нежелательно будет, короче. Кайш быть бэтмену, короче. Ого. Это симуляция Бэткомпьютера. компьютера. Тут это тут. Продолжаем мы с вами поиски пугала в Бэтмен Археннайтс. Бэтмен, дети Архма. Вот до этого, до того, как он эм, раздуется до такого, вот, ну и вот до, вот, вот до того, как он раздуется. А, а меня противники ждать не будут. Ребят, они будут, только могут, ну... Они меня ждать не будут. Реально. Противники меня в этой игрушке, они ждать не будут. Они не будут ждать, пока я там... ...отъеду, вот этот вот танк захвачу, к примеру. Они не будут ждать, они просто сладят меня и всё, и убьют. Бэтмена. Не меня, Бэтмена, потому что в эту игру играю я, как бы, ну я за Бэтмена же. Потом будет Бэтмен Архам опять же, и все возвращаться будет на Круги своя. Потом Бэтмен Архам Найт, потом Бэтмен Оригенс нет, Бэтмен Архмоджинс не будет, вообще. ищем пугало, короче. Потом, когда у меня VR-очки появятся, я буду проходить игрушку под названием Batman Arkham Knight VR. Е. Виртуальной реальности буду. О. М -м готов ракетный шквал на уровня второго. м 1111 Зарядите ракетный шквал второго уровня, чтобы уничтожить в четыре раза больше целей. один один один один пока я разбираюсь, как его запускать... А, это тут на один. Перед выцелом надо заблудить вспомогательное на оружие до уровня второго. А, вспомогательное оружие до второго уровня, что ли, надо? Как? Я всех просто могу расстрелять и все, бэтмен, да, я могу всех просто расстрелять и все. И не нужно мне будет никакое на оружие, не нужно вот мне никакие ракеты, я могу просто, а все. И симуляции, симуляцию, пожалуйста, покиньте. Парень молодой. Человек, покиньте, пожалуйста, симуляцию. А, вот так надо было. Даже на правую кнопку нажать и диагностический этап завершен. Этап треть. Получение урона меньше. Цель захват, захват цели. Ничего, не могут друг друга стрельнуть что ли а? О, перво, есть, первого прикончил блин, он слишком далеко. Не попадает в мой радио здесь. Первый готов, в Он слишком далеко. Интересно. Я уеду жить в Готэм. Мне себе будет сниться. Я реально хочу туда поехать. Поехать жить в Готэм. Ну.. Ай. Ай. Заряда оторожи, зари. До второго, чтобы нужно было. Ай! Ай-яй-яй-яй, ай-ай-ай-ай! А, вот, вот. Тут 4 танка осталось, так За поцели, так, ай На ку Так, стреляет на дно ку Это тоже надо поразить на ку Еще раз на ку Нажать. А, чёрт Че его дери! Четыре цели. Мэ. На ку и на. А, еще один раз на ку его. Три цели. <свят> Три теперь. вот этого не этого на на ку я не помню я помню только в гэтрасе водил GTA san андрес помните такую игрушку я только в ней вот водил и все ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай На ку, ай ай ай 4 На так на, на, на этого на кул Надо, И, и еще один раз надо его на... Вот тебя надо на ку Дважды. На самом-то деле... ай ай ай ай ай ай ай, ай, ай, ай, ай. Первый этап есть. Все, объяснить меня больше не будет. тоже меня больше не будешь пожалуйста не бесите меня бесите не бесите это как дышите не дышите поиграли ай ай ай ай целит меня ч целится А еще надо раз тебя что-то скиньте. Вс. Три. Чин. Четы... Щертик будет позорный на айтиси. Фига вы. А, <свес> <свес> <свес> я взорвал. Ага, так нужно это эту. Ты мой комбо сорвал! Чёрты вы! Оно заряжено! Вспомогать наружу-то ты ебец! Оно заряжено! Диагностический тест завершен. Вс ⁇ Симуляция завершена. Диагностика энергооборудования завершена. Продолжить вот. Начать заново вывод. Я не хочу, честно говоря. Получено одно... Бэтмен, Бэтман со студии за одну страну, с которой выгрузились а еще да. танки. Я уже в пути. Так, так, я отсюда... Здесь, ладно, здесь симуляции. А, так я до сюда вот должен доехать. Ешки-куш, ну ладно. Установить маркер и на эскейп надо, но зацепить. Готэм подвергся атаке. Полиция не справляется, короче. Эти гады где-то тут обожаю не эта игра будет долгая я вам честно отвечаю я клянусь вам будет игра очень долгая а У ну, меня так бести уже честно говоря я. гадин Котыли в кеты u c p d На таком. так это полицейские это не ненужные вещи так скажем скажи своим людям, что они могут возвращать покупку, если там все улажены. Слава Богу, надеюсь это последнее. Я бы не рассчитывал, у меня уже камера изолятора в карцер полицейского управления, как ее сейчас.. Доставьте, ядови... Доставьте ключа в камеру для полицейского. В карцер для полицейского управления. Доктор Памела Айси. Надо ее доставить, ага. Айви. Пассажирка. Ядовитый. Путь. Ты сказал, что мне нужны сигареты. Мы только поэтому сюда и фламились. Колд... Колдрон. Район, что ли, колдрон. Би-би-би. Извините, посигнать не могу, не знаю на какую-то кнопку сигнать. Хорошо, что ты здесь, Бетна. Веди себя. Веди ее в карцер на нижнем этаже. Полицейское управление Готэма. JCPD. Готэмский полицейский департамент черта Не стреляйте, это этом что, что это такое? Шутишь? Я думал, нас атакуют. А здесь Сардивс говорит. Как там продвигается -то? Короче, ребята, я вам так по-своему скажу. Как научиться водить? Сам учился. процесс департамент. Holding Cells. Кугл разорвет тебя в клочья Бэтмен. Серьезно? Почему ты тебя волнует эти мешки с костями? Общественный беспорядки <тургут> да на улицах у нас война а у нас не лично ставни кровь смотрите как кто это, кто здесь ключ одним поводом для коса меньше Ваша камера в изолятор не занята раньше больше не будет предстаивать отлично еще одна камера тебе спокойнее oh, oh, oh. вкда по замком а, так что дальше делать а не дать пугал зарать токсин страхом так так ну Офицер Дероган. вход и выход только через парковку. Communication rooms. Ис. Знакомь сэр. Да пошел ты! Бюрократ. Чрт бюрократы. Помощи ждать не от кого. Не справись, Джим. Что в городе? Город охвачивает преступность. Кэш, доложи обстановку. Так, посмотрим. Во-первых, мы потеряли связь с пожарной командой из 17-го участка. Координаты их последнего места расположения нам известны, но они долго там в одиночку не продержатся. Пропали бездести. И еще эта странная находка. Труп. Мы не успели его, как все это, обс обсмотреть до эвакуации, но даже у наших ребят глаза мало полезли. Полнейшая жуть. Кроме того, в железнодорожном депо был несколько раз меч-сагачник, от него ничего хорошего не жди. Слушай, я знаю, что ты занят, но если поможешь людям, то жизнь не спасешь. Не беспокойся, я знаю человека, который в есть... Сап, значит, Я сделал все, что смогу. Расслышно. мои люди перечесывают саппе Южный Сапный Готми. Я присоединюсь к ним, когда закончусь эти дела. Мы найдем этого собственного сына. сына. <смех> Извиняюсь. Эм, Воспользуется разделом выбора зада выбор задания, чтобы выбрать следующую цель в Готми. Город страха особо опасный. Место гашника. А, так тут... Не дать пуга за... взор. Ладно. Gordon... Пиротич, удачным <з>.? <don't> any... <зади> Выход написан тут. Средн hey, сломал Как тебя зовут, Джон? Слушай, Джон. Спокойно. Ее. Yeah. Ну, я буду так, лучше. Лучше. Добрый вечер, мистер Лон. Надеюсь, машина подходит под ваш строгий термин. И это то люцус Игра очень быстрая, честно говоря. Такая быстрая, что даже мой комп не... Этот комп не исправляет. Форсаж. А я не туда еду, черт его. Чайна Таун так... Я Пугало искал в Чайнатауне, когда помыл и посоединился. Ага. Так. Часовая башня. Так. С рисораклом в часовой башне. Ты можешь раскладать цыгат Пугало? да я не тебя хотел, я... А, на F, да, точно, F же. Лететь же на F надо. Барбара Гордона. Ну, давай. Встречи с тобой тут, что ли? А, не, ну... в часовую башню например 10 каждого хопа они пожалеть со, со, со слиным не ушли читак часовая башня тут портрет это загадочник а не это не загадочник это это пробел использовать Есть патрульщина под компьютер что ли <как> еще работаю перекачивал в годом так пробел спуск компьютер <как> барбара Я разве <минут> не твою пещеру бы это нас или может это тебе удалось разложить это вещество на основные элементы? О, ну там ничего такого, мы не можем исследовать. Если что, если мы просто погиб, не неправильный подход, может быть вместо поиска торчин технолог по его производству? Вот я думаю, реакции сопровождаются уникальным радиоактивным Проверь весь город на эту энергетическую систему. Сингатуру мы, так мы выясним, где Пугало звони, да ребят, короче, читайте все с вами. приспособлю антенну что найти на студии. Брюс, я говорил с отцом. Очень не люблю ему лгать, он меня убьет, если узнает, что я еще в городе. Он все еще извини тебя за это. Мы Пугало. Новая задача. У неё с помощью антенны Со Studios. Так. Где? Часовая квартира раку? Так. Дрон. Это загадочник? Так, а где? А, я должен вот до сюда вот до идти, что ли мне? Ну, ладно. Да, идем. Так на эскип. Так где тут так на F надо? Барбара, я поехал, я полетел, пока. Крейн, ведет все дела? Пелав Богу, чем помочь. Привет, Эсель, где? Кто-то поиски не наступал, в след сообщу. Хорошо. удержит левый CTRL, чтобы спрыгнуть с выступа на... Так, это... Нет, это правый CTRL, а это левый. Right no Scared, Не, наоборот, так. Надо... Разбежаться и левый контрол. Так, где мой бэтмобиль? Где я его с... оставил? Афигеть. <смех> <смех> Ай! передвигаюсь пешком. Ага! Я просто свой бэтмобиль ищу! Не обольщая, что я передвигаюсь пешком! Я может быть только сейчас перемещаюсь пешком, потому что не могу найти свой бэтмобиль, ага Может быть поэтому я передвигаюсь пешком, потому что Бэтмобиль просто не могу найти, а? Ребята, может быть реально, вот, потому что я бетмобиль не могу пока что найти. А, да, то я же его припарковал с другой стороны, бля. Ребята... Store, Там себе награбим. Так, стоп, надо на тап-так. На тап-так. часовую башню надо. И надо, надо, надо, надо, надо, надо нам сюда. Не я... Понял, конечно, что нам надо туда, но как нам туда дойти? Ех... А, то есть, да, тут же маркер снизу есть. Ну, В машине бежим. Я черный. Линь. Южный. Смешного. панеса Studios. Думаешь, он вс получил? И близ, нет. Он больше не может выдерживать, правда, господин пожарный? Пожалуйста, не надо! Я реально уважаю поклонников, но не в этот момент. Вы, парни, дружите издание, знаете? Хотят, зерек, короче, настоящий герой. Давай, скажи это. Что сказать? Я герой. Ты герой. Так. Ты знаешь правда? Я тебя пугает. пугает. Ага, кого-то пугает, блин. Бэтмена что ли? Так, как по мне, то этот парень вообще ничего не боится, ага? Он смотрит, а? А, это драун. Очень Короткий генератор поврежден. Нужно обойтись без него и дать питание напрямую. Здравствуйте, мистер Войн, чем могу помочь вам на этот раз? Это приводная лебедка Готовка к использунию. Понс, но ну, если хотите поднять машину на дома, ну за последствия я не ручаюсь. Люциус Фокс. Ты читаешь мои мысли. Работа такая, мистер Уэйн. Бэткрыло уже в пути. А пока мы ждем, ребята, И. Я... Так, где Бэтмобиль? Где я его оставлю? Возьмите лебедку. Эх. Вот сюда вот вызвать бэтмобиль на дно Е. Ай, ребятка на Бетмобиле. О, нифига себе, блин. Это ж бет-корабль какой-то, Каждый человек из Мстителей бы обзавидовал себе этому кораблю и всю бы. Приводная ты Перетвигает преграды и массивное загружение. Высокомощная подача электроэнергии переменного тока. Пробел продолжит. А, не пробел. А, не на энтерган. Вот это я забыл. Или на интернет -шоу. а надо был на пробел, надо был на пробел, как вы понимаете, поднимите машину на крышу, что-нибудь придумал? На, для ребят для льбеки требуется надежная портоль, как закупить и дать задний ход. И, пожалуйста, поаккуратнее с машинами мистер, других таких нет. Приводной ребенка можно убирать препятствия с пути бедкомпьютера. компьютеру. Я чё-то даже сам не понял, чё я сейчас сделал. ай яй яй яй яй яй яй в ту сторону яй яй в поле не воин? Недоступен. Не, кажется, понял, что надо сделать. Жалко, что форсаж не нажимается. Так как надо было. Реально, похоже на немножко на ворота в лечебницу Архэм. Да, по Нормально. Весь дыв всем проказ. Бак, используем боевой режим в этом автомобиле. Так. В автомобиле в боевом режиме. Так. Да, реально Миша ломается. Подать питание Нэнни панда студию с помощью приводной лебедки Бэтмена, так. Сигня или так. F. Не смешно, что, что ребят, ему не нужно двигаться. Скоро, что ж. Сможет расстрелять это? А, или, блин, или заехать там можно. Вот так. так. больно Ну короче, ребят, давайте до следующих встреч в Бэтмен архем Найт. Пока-пока. Я не понял, как, честно говоря, эту миссию но проходить. Ну, посмотрю и прохождение, и по-капка. Покеда, ребят. До следующих встреч. Увидимся в следующих эпизодах Бэтмен, рыцарь Архэм. Пока-пока, ребят. Пока. Да, Бэтмен, Архам, Найт. Пока. Покеда.